Привет, друзья, надеюсь вы именно мои друзья, не Чита, а именно мои Жекины, Жекины, друзья. и что я хотел вам сказать в своем видосике в этом коротком. Я хочу открыть у себя на канале новую рубрику анекдоты от Жеки. Я буду делиться с вами анекдотами, которые я когда-то где-то слышал и